Если ты хочешь научиться петь и узнать, на что способен твой голос, приходи ко мне на открытый урок по вокалу. В этом видео я подробно расскажу, как это можно сделать и что мы будем с вами делать непосредственно на уроке. Меня зовут Анна Камлевская, я педагог по вокалу и автор канала уроки вокала Анны Камлевской. Подписывайся, если еще не подписан на мой канал, впереди много всего интересного. А сейчас я буду. Более подробно расскажу про то как будет проходить открытый урок все будет онлайн в зуме для того чтобы попасть на урок необходимо подписаться вступите в мой телеграм-канал который посвящен непосредственно открытым урокам. там я буду публиковать всю необходимую информацию технические моменты организационные также для того чтобы максимально эффективно для тебя прошел открытый урок необходимо будет подготовиться и вот все этапы подготовки упражнения задания все буду отправлять в телеграм-канал ссылку на него я оставляю в описании к этому видео поэтому переходи подписывайся и своевременно получай нужную информацию открытый урок это пространство для того чтобы вы могли попробовать себя в вокале бесполезно посещать вебинары правда ну я сама когда-то проводила вебинары но всегда чего-то не хватало я не слышала как вы выполняете упражнения я не могла в точности ответить на ваши вопросы потому что для того чтобы на некоторые вопросы ответить нужно было человека послушать и в рамках формата вебинара это сделать невозможно для Вокала, вебинары ну правда не очень хорошо подходят. поэтому я сделала такой формат как открытый урок мы встречаемся в сумме обязательно подключайтесь с видеосвязью поскольку обратную связь по упражнениям и рекомендации я буду давать именно тем кто будет с видео поэтому прихорашивайтесь и welcome на наш урок мы будем разбирать именно песни на уроке. То есть не просто делать какие-то отвлеченные упражнения, которые непонятно, как вам помогут научиться лучше петь. А мы берем конкретные песни. Вы будете знать, какие будут песни, на каком уроке. И будем делать разбор по вокальным приемам, каким-то фишкам, моментам, вот на что нужно обратить внимание, где могут возникнуть сложности. И дальше мы будем делать упражнения, которые необходимы для того, чтобы спеть эти песни. И вы будете пробовать выполнять упражнения петь песни а я буду давать вам обратную связь то есть это будет такая индивидуальная работа но в групповом формате Хором, естественно, мы петь не будем, каждый будет делать это по отдельности. И это отличная прокачка, в том числе и уверенности, потому что очень многие боятся вообще издать какой-то звук при другом человеке. Но я надеюсь, что у нас будет такое поддерживающее пространство, атмосфера, располагающая к тому, чтобы вы раскрывались, пробовали. Ну, подумайте сами, на этот урок придут такие же люди, как и вы, то есть не придут какие-то именитые певцы, которые и так уже умеют петь. Поэтому мы будем друг друга поддерживать и давать друг другу обратную связь. И еще такие открытые уроки, это очень хорошая возможность послушать, как упражнения делают другие. Какие я им даю рекомендации. Очень много вы можете примерить на себя. Поэтому даже если вы постесняетесь выполнять упражнения, само присутствие и участие именно в таком формате будет вам очень полезно. Первый урок у нас пройдет 5 декабря это будет воскресенье выходной день надеюсь за субботу вы успеете отдохнуть переделать какие-то личные дела и воскресенье со спокойной душой придете на мой урок вся дополнительная подробная информация по времени как подключиться будет именно дана в телеграм канале вот такой у нас будет интересный формат если вам нравится ставьте пальчик вверх этому видео пишите в комментариях что вы будете принимать участие либо у вас есть какие-то еще вопросы и 5 декабря мы с с вами будем разбирать новогодние песни российских исполнителей, и в телеграм-канале я уже написала, какие это будут песни, а также у вас будет возможность написать ваши варианты какие песни стоит разобрать, и если они будут интересны с вокальной точки зрения, я обязательно сделаю этот разбор, и вы поймете, как петь эти песни. Я очень рада и немножко так, знаете, взволнована, поскольку начинаю что-то новое, то, чего раньше я практически не делала, но были у меня такие групповые уроки в формате онлайн-курсов, которые я ранее проводила, но отдельно вот так мы не разбирали какие-то конкретные песни как это будет сейчас поэтому я вас с радостью приглашаю ко мне на открытый урок по вокалу вы сможете задать вопросы получить личные рекомендации и конечно для тех кто у нас будет до конца урока я приготовила очень интересный бонус про него я расскажу уже непосредственно на уроке ну либо в телеграм канале тоже про это расскажу ну что ж друзья с вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и увидимся на открытом уроке. Пока-пока!